Сегодня будет скорее довольно грустное видео но все это совершенно не то о чем ты успел подумать поэтому обязательно досмотри данный ролик до конца прежде чем писать что-либо в комментарии ну а я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере барвихи рп но чтобы принять участие тебе необходимо подписаться на мой канал врубить колокольчик чтобы не пропускать ни одного моего нового видео ведь такие розыгрыши проходят в каждом поставить лайк к данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором крайне важно указать на английском языке ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей я подвожу на своей странице ВКонтакте каждое воскресенье. Ссылочка на мой ВК есть в описании. Ну а сам я играю на 0.9 сервере Барвиха Успенская. Скачивай игру по моей ссылке в описании. Не забывай вводить мой ник про регистрации, а также вводи мой ютуберский промокод хэштег карп. Ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне ну а я желаю тебе удачи и приятного просмотра наверняка ты помнишь знаешь такого игрока как бенджамин апокалипсис мой давний товарищ человек который мне неоднократно помогал на сервере а также в съемках видеороликов для нашего с тобой канала человек который сам имеет youtube канал и снимал довольно часто ролики по барвихе рп и также стоял на бесплатном сотрудничестве у проекта игрок который не так давно славил один из топовых бизнесов такой как бы у рынок Словил его довольно дешево, а впоследствии обменялся со мной на торговый центр, естественно с моей доплатой. В конечном итоге у Бенджамина Апокалипсиса на барвихе РП что-то не сложилось, по не особо понятным до конца мне причинам. Конкретно у него не сложились отношения с некоторыми игроками, с администрацией проекта. В общем и целом, в конце концов, он ушел по собственному желанию с сотрудничества. И ушел играть и снимать совершенно другой проект. Я не буду высказываться особо по этому поводу и как-то разглагольствовать. У каждого человека есть свое мнение на этот счет. И я считаю, что каждый человек вправе играть и снимать там, где ему лично самому нравится. Как говорится, не судите, да не судимы будете. В общем и целом, это его личное решение. И как ему поступать в дальнейшем, решать только ему самому. Не так давно он мне написал о том, что у него совершенно не осталось времени играть уже в Барвиху РП, так как он занят целиком и полностью совершенно другим проектом. Ну и чтобы в итоге уже его торговый центр не слетел в конце концов в гос, он не просто-напросто предложил его вернуть обратно, а именно подарить. Конечно же я задал ему такой вопрос, как ты вообще себе это представляешь. Такие подарки на проекте совершать категорически запрещено. На что он мне ответил, что готов его отдать не за 150 миллионов рублей. Естественно меня смутило данное предложение, я проконсультировался с администрацией проекта по данному поводу, так как эта сумма примерно в два раза меньше рыночной стоимости данного бизнеса а то и больше и это в конечном итоге повредит экономике проекта да и будет просто напросто нечестно по отношению к другим игрокам как бы бенджамину не хотелось бы сделать мне приятный подарок напоследок уходя с проекта на что естественно получил отрицательный ответ что в принципе и сам ожидал после чего бенджамин сказал мне говорит ну и ладно значит улетит торговый центр в гос уходя с проекта ваня естественно ни в коем случае не планировал не сливать свой аккаунт не конечно же верты если бы он этого хотел естественно, он бы не делал бы такие подарки, не думал бы о том, как слить Безак в ГОС, а просто-напросто впарил бы его как можно дороже, плюс у него и так уже на аккаунте больше 500 миллионов рублей. Ну и в конечном итоге, я думаю, ты сам понимаешь, к чему бы все это привело. Он мне сказал, что он просто-напросто хочет избавиться от Безаков, чтобы они не слетели в ГОС, а аккаунт оставить на будущее, с надеждой на то, что он когда-нибудь все-таки снова вернется на Барвиху РП. Короче говоря, долго все обдумав, мы пришли к такому выводу. У меня уже есть БУ рынок на котором финка полтора миллиона в сутки. Ну а второй мой слот занимает моя аренда, которая также расположена на БУ. И приносят мне данная аренда в среднем чуть больше одного миллиона рублей в сутки. Все это было естественно до того, как я начал проводить акции все за 1 рубль. Я в принципе уже снимал ролики по данному безаку, показывал финку. Да и довольно многие игроки нашего сервера прекрасно знают, что это очень топовое место, что там всегда тачки берутся в аренду, причем при этом не обязательно иметь какие-нибудь супер дорогие автомобили. И данный БИЗАК реально приносит абсолютно на всех серверах довольно хорошую финку. Изучив немного экономику, посмотрев на то, почему вообще продают аренды на нашем сервере, я пришел к тому, что реальная стоимость на сегодняшний день данного бизнеса 130 миллионов рублей. Мишка Плюшева недавно взял себе аренду за 140 лям, тоже в одном из топовых мест. Данные аренды вообще сейчас продают у нас на девятом сервере в среднем от 120 до 150 миллионов рублей. Но так как скоро выходит обнова, сейчас все боятся что-то приобретать. Все и наоборот, все сливают, причем сливают по дешевке. И копят деньги на обнову. На новый остров, на новые особняки, на новые бизнесы. Естественно, в надежде что-нибудь поймать. Пару дней я пытался продать аренду. Были люди, которые мне предлагали 120 миллионов. Был человек, который предлагал 125. И был даже человек, который мне предложил 135 миллионов рублей за данную аренду. Но, к сожалению, он не смог продать свою АЗС. Ну а Бенджамин сказал мне, что не особо хочет долго ждать. Хочет, наоборот, как можно быстрее уже улыбаться дела с данным бизнесом и заниматься своими делами. Короче говоря, долго подумав, чтобы не портить экономику данного сервера, чтобы не покупать этот бизнес дешевле рыночной цены, мы пришли к такому выводу, что мы просто-напросто обменяем мою аренду авто на торговый центр с моей доплатой в 180 миллионов рублей, что в общей сумме превышает аж 300 лямов. Я естественно пообщался по данному поводу с главным администратором нашего сервера Али Маршал. проконсультирую посоветовался спросил о том не повредит ли этой экономике проект и нормальная ли вообще это цена нормальная ли это доплата за такой обмен на что она мне дала положительный ответ и согласилась даже провести данную сделку для этого видеоролика естественно я ее обо всем уведомил мы назначили время все вместе собрались провели сделку по всем правилам ну а после чего бенджамин апокалипсис решил проститься с барвиха РП. и не просто уйти а уйти красиво и теперь ты сам видишь на своем экране, что он сделал в конечном итоге. Как ты уже понял, дело было совершенно не в вертах. Как оказалось, на эти верты ему было реально глубоко наплевать. Что я могу сказать? Ушел, правда, красиво, но обещал вернуться. Ну а нам лишь остается только пожелать удачи данному игроку на новом месте, успехов и роста во всех его начинаниях. Данный ролик ты наверняка смотришь, когда уже этот бизнес слетел и, возможно, даже его кто-нибудь поймал. Ну а если ты все-таки пришел на данный ролик раньше всех, то скорее всего у тебя еще есть возможность попытать удачу в ловле данного бизнеса. С чем я тебе конечно же желаю только удачи. Ну а на этом у меня для тебя пока что все. Спасибо тебе за просмотр. Спасибо тебе, что ты заглянул на мой канал. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно